Эти стихи специально для тебя. Поставь лайк, подпишись и погнали. Бывает дефицит финансов, железо-дефицит в крови. Бывает мало в жизни шансов, но хуже дефицит любви. Тем, кто женился по залету, хочу сказать, ваш брак неплох. Залет подобен самолету, в котором двигатель заглох. Тем, кто женился по привычке, хочу открыть один секрет. Ваш брак большой, подобен спичке, в которой правда серы нет. И быт уютливо угрюмый не разожжет огня в крови. Поверьте мне, что даже юмор не лечит дефицит любви. Тем, кто женился по расчету, возможно, больше повезло. И не сводя с друг другом счеты, живут они друзьям на зло, Подобно вложенным банкнотам, жизнь – долгосрочный депозит. Они в любви давно банкроты, не ощущают дефицит. Те, кто женат на голом теле и только телом дорожит, покуда нет проблем в постели, не испытают дефицит. Но стоит телу разрыхлиться и потерять товарный вид, захочется пережениться, наступит телодефицит. И чтоб семья могла сложиться, нам браки нужно создавать не с тем, с кем хочется ложиться, а с тем, с кем хочется вставать. Хочешь, чтобы я посвятил стихи именно тебе или твоим близким? Пиши в комментах. Все нужные ссылки в описании под видео. Не прощаюсь. Скоро увидимся.